итак всем привет с вами э, андрей вы на канале алекс я вам расскажу в итоге э, как с карими на первом же уровне повысить навык колдовства до сотого. это вообще не сложно просто вот серьезно на первом уровне первое самое важное это выбор персонажа то есть э, выбирайте персонажа который именно э, ну с улучшенной магией получается именно если вы будете магом колдуном там и так далее Можете выбрать имперца, потому что он из магии, из оружия, и с магией с оружием. И во-вторых, он находит много денег. Типа, почему бы и нет. В-третьих, можете высокие эльфы взять. Хотя они, по-моему, не маги. Кто там, темный эльф есть у нас. Хорошие магии и так далее. Но, вообще, тут не сильно зависит от этого, поэтому я выберу имперца, лишь потому что они много, так сказать, золота находят. В общем это первое выбор персонажа второе я сейчас перемещусь как я пройду вот это начало я вам все покажу итак то что второе это самое простое ищем везде где можем 150 золотых понят ну 150-200 тут ничего сложного Итак, встретимся далее Итак, третье, то, что вам понадобится, это вначале, так же, как вы пойдете, в принципе, по этому же пути, найти камни хранителей и взять камень мага. А потому, как получается активный эффект у вас будет, магические навыки растут на 20% быстрее. Итак, далее нам надо идти, получается, этот, получается, в Вайтран нашему же заданию и найти фарингера и купить у него книжечку такую как называем сейчас захват душ стоит она 309 в итоге все-таки надо найти 300 монет но ничего страшного я меня видимо просто торговля была повышена тогда поэтому я до этого способа как бы додумался в общем далее и последнее, то что мы делаем, изучиваем эту книгу и ищем любой труп, вообще любой, просто можете кого угодно, даже оленя. И просто тем временем, у нас пока заклинание стоит очень дорого, в итоге просто идем, нажимаем буковку «Т», «Да». Можете э, забиндить на кнопку, чтобы побыстрее это делать, у вас тем временем за час останавливается полностью магия. Нажимаете раз, оп, потом, оп, еще раз, у вас полная магия, оп, еще раз. И так повторяйте повсегда. И просто нажимаете, постоянно кастуйте то есть заклинание на мопчика и тем временем у вас кстати повышается уровень он может у вас повыситься, пока вы до 100 будете качать колдовство э, примерно до уровня 20. -го. то есть это вообще как бы вообще easy. тем временем повышаете постоянно при уровне магию и вкачиваете колдовство чтобы оно меньше потребляло магии то есть теперь оно 90 повышает Ой, потребляет. и его основном больше магии тем временем у вас потом нужно будет с двух рук это применять то есть сейчас я не могу потому что я повышаю но это у вас примерно займет недолго я бы сказал 25 новый уровень магию повышаем здесь опять берем чтобы меньше израсходовать Двойное около 100 тут ни в коем случае не берем потому что смысла нету оно наоборот вам будет мешать. То есть вы с двух рук не сможете колдовать. Вот, вас уже потребляет. Оно получается сколько? 44. В итоге берем. Колдовство в двух рук. Также пропускаем. И можем вот так делать с двух рук. Это еще двойнее быстрее пойдет. Пока не израсходится магия. И тем временем у вас магия повышается, больше магии становится. потом вы кастуйте чисто это всегда, пока у вас не закончится магия. Вот так и повышаете. У меня уже видите 30 уровень и спокойно добрался до третьего уровня. То есть тут вообще ничего сложного. Тем временем на вас никто не нападет, потому что если вы ничего не воровали или что-то типа того, вот уже колдовство 33 -го. ну в общем вот так вот как то постоянно повышаем магию и повышаем колдовство максимально по вот этой ветке адепт эксперт и мастер школы колдовства а потом уже что по кайфу то и качаете и в общем на этом все я не буду показывать как я доталово это делаю как бы но, а смысл получается смысл это делать в общем, всем спасибо за просмотр, с вами был Дрей, Вы были на канале Алексвенс, всем до скорой встречи и пока-пока.